Ну что, народ, погнали нахер? Что у нас? Кто, кто у нас первый интересно выйдет накатывать всю трассу? Так, все, есть те, кто выехали. Ладно, поедем тоже. Так, надо будет только их пропустить, когда они поедут. Поедут сейчас полные уже. Теперь пород уже ходил, пройдем. Третий еще лучше. Отлично. Пока неплохо идем. Ну, это, так сказать, предварительно. Но круг просто полная параша был. Уже некуда. Есть, первый и третий поворот, господи, я же там, блин, слил, наверное, секунду. Так, ну ладно. Как бы, назовем так, сейвовый первый круг собран. Он не лучший, но, но и при этом не прям полная какашка. А, фа. А, что Не засчитали? Фух. Живем. хрена там Мейерс поставил круг. Пока как-то вот выглядит, конечно, что БМР будет просто отрываться от нас. Так, короче, где Вильямс? Я что-то вообще туплю сейчас, Ника. на восьмом. А Зетмин на четвертом. Э, это я Зету? А нет, он вклинился между мной и Рябковым. 2000 Отлично. Но это обещает быть, значит, веселой близкой борьбой. резина. Да, ну короче еще десятку точно могу скинуть Ну <laughs> вопрос то, что. А, там. А, там мэр вышел из из трех даже. Я понял. Понял. Окей. Так, ну, у нас вырисовывается топ-тройка уже, я вижу, пилотов. Рябков. Девиза и мэйр. Товарищи быстрые. Потом меня до седьмого места полсекунды идет, то есть ну, у нас будет группа Язет, Мир, Голдман, ну и Эллипсис и Рич Потом еще полсекунды сплита между ними. Там, там будет уже как бы вторая десятка идти, борь вести борьбу. Ну ладно, на трассе посмотрим, как оно пойдет. Кстати, еще один интересный факт, что в топ-4, 4 разных движка находятся. Правда, Феррари по второму месту, там, десятый <laughs> только. А потом, как-то да, как-то все Феррари сидят, что-то, ну, так. Два болида смотроми Феррари во первой десятке, и потом 4 во второй. Кстати, погода переменная, это, блин. Это будет весело, если пойдет у нас дождь. В квале, в гонке. О, ебать, дождь. О, еще и ливень. До конца гонки он почти будет. Отлично. Так. Для мастера решили тоже веселую гонку устроить. То есть в проем была гонка, в дождь. Но они стартовали на промежутке. Мы стартуем сразу же на дождевых. Ну ладно, посмотрим, кто как в дождь едет. Вот сейчас мы точно тут кто-то убьется в первом повороте. Это будет... Вот из ста, что кто-то там точно прилетит с кого-то. Блин, я не посмотрел, сколько у меня топлива залили. ⁇ птой... Твою... Блять, вот это я сейчас обосрался. Сейчас увижу у себя там примерно на лишних 4 круга ли... топ топлива. И, -э и прифигею на старте. Пока буду их сжигать. Ёпаный рот, ребята. Вы чё там шутите? Я, короче, КЗ. В меня въехали. Что? Если я правильно понял, это З в меня въехал. Потому что я был вообще с правой части трека, и меня не сносил Типа, Ко мне вообще никаких упосов. Но старт мне нравится, да. Урежденное крыло тоже мне нравится. Там пол... Пелотона, наверно. А, Z, Z выбывает из гонки. Ага. Интересно. Походу. Гонка, <гонка> закончилась успев на часто для Z. Да. Ну, не повезло. Но я говорил. Первый круг будет веселым. И так оказался, после первого, правда, поворота. Там поубивались, может, Плюс позиция, отлично. Отыгрываемся. На своей стартовой 4. О, да, слипстрим. Okay, так, на мы убился. Плюс позиция. Excess fuel, mix, 3 is there if you need it. mix 3. Блять, блять, блять, блядь, слишком быстро. Так, следующий safety car, отлично. Так. Ну думаю, полгонки мы в safety car проедем там, более менее Блять. Это блять весело. Ну пока одну треть гонки, мы почти проехали за сефти У нас гоночную темп был сколько там? Два круга. Точнее, ладно, полтора круга. Мяч Почему? Потому что, блядь, эти тут. Где? Что? 5 секунд за, за столкновение? Что? Простите. Отлично. 5 секунд плюс мы получили. Ебать поймал. Горно no братан, ёб-парасите! Блять, Спасибо Рябкову, помог спираль разобраться сразу. Я штраф еще будут бывать. Блять, да я готов его взять на потом, просто что мне потом его дадут. Блять. Вот серьезно, это вот сейчас самое хувое. Заебись, БЛЯТЬ! блядь. Ой, блядь дебил, кусок. Просто, блядь, критили. А, на 3 секунды делает Гэпа, блядь, сзади, Чё стоп или нет? Ну, короче, посмотришь, что сделать лидер. Если он поедет на пистоп, то я поеду тоже. Поехали рискнем. Я рискну. Похеру. Четвертая позиция, блять, пятая, похуй. Если риск оправдается, я выиграю многое. Риск не оправдается, я проебу много. Ладно, немного. или можно было, конечно, оставить. Лично Отлично, ребят, не соу, дали. Выходи аккуратно, потом траекторию и все, Ого. Кто ну, не рискует, тот не пьёт шампанского. А, не блять, нет, это было рано! Ого, блядь! Игра, пожалуйста! Активируй, блядь, слики! Это что там, Хватит он там разложился. Ну, как бы, мы же за хас играем, у них там особые стратегии. Нет, рано. О, дресс, все, это... Это знак в этой игре, что, блядь, лики начинают работать. Все, поехали, блядь. Короче, заехать надо было на круг позже. И оно было бы намного лучше. Ну, типа, короче, да, можно было остаться спокойно на пятой позиции, поехать на нормальную пистол. Рано я подумал об этой стратегии. Кругом позже, может быть, да может, с двумя нам сработал сработало более Так он сработал через заднее место. Мой Undercut превратился <laughs> в пососкат. И секунд. Ладно, у нас до Рено 6 секунд есть. Ну тогда вот. А, начинаем пушить тогда этот круг по максимуму. Это твой последний Стабильно ехал. Как бы стабильный залог успеха. Ладно, ну я оторвался. Шестая позиция. М -м Плохо. А, кстати, у Блэкберда было тоже штраф 3 секунды. Чтобы mm. у меня должно было больше будет. А, ядрить там. Там борьба-то за подиум, оказывается, mm. еще была. Йпт. Там. Парень на Mercedes e успел обойти. В Макларене. E. <плёк> шестая <плёк> позиция, могу быть пятом хотя бы. Ну, короче, блин. Ристуть стоило на чуть позже. Вот на. На них круг позже, и тогда, может быть, это бы сработало. Потому что я первый круг, но ну, я вылетал везде. Трасса сохла только. И так, все, это нам не нужно, нас там нету, нам это не надо. О, да. Шестое место. Три, три, три, шесть, три, шесть. Позади меня, чувак, только на Рено не получил штрафа. Что у нас произошло вообще? Авария. Вот, вот, во Первый круг смотрит. Сразу стопочка. Так. Ну, пошло-поехало. Значит, лидеры у нас друг друга въехали. Въехали. Так. Ага. Судя по всему, вот, Ричклинс въехал в Зетта. Из-за этого Зетт ехал в меня уже. И из-за этого, конечно, он получился авария. Ну, и потом, правда, что-то это немного, по ходу того, убили. 5 секунд, 5 секунд Понимаю Так, решение ограничений А, это мой напарничек Ого, ого Так, ну, ну короче, да Короче, первый этап, конечно, да Получился веселым